01. Окей, okay, давайте начнем говорить. Мы тут с Чебу сидим, вещаем. Чебу у меня тут рядышком. Моя поддержка. Не надо только сейчас с Чебой ерундой заниматься. Окей, okay, сегодня мы с вами поговорим про привычки. То, что я буду говорить, подойдет для любых ваших привычек, которые вы бы не хотели там внедрять. То есть, какую хотите, такую внедряйте. Потому что она схема, в принципе, ну, с моей стороны, она рабочая для всего. Я, конечно, буду, да, потом отвечать еще на вопросы по поводу языка. Но в целом схема привычек, которые когда ко мне приходят, Чебу. вот я так и знала, не надо скидать ручки, пожалуйста. На курс мы в целом разбираем с ними по такому принципу. Поэтому можете забирать себе эту схему. Ну, проверено, что на работе. Давайте с вами будем начинать. В целом, чтобы, чтобы мы сейчас с вами... Чебу, ты сейчас правда уйдешь? Сейчас я его к себе поближе подвину, то он... Обычно в такие моменты просто поближе хочет и все. Окей, в целом, давайте с вами разберемся сначала, как формируется привычка, что то такое, да, и потом разберем в целом, прям по плану. В целом, привычка ⁇ это наш какой-то поведенческий шаблон, да, который мы усвоили, который наш мозг, мозг усвоил за счет многократного повторения, да, мы повторяли, повторяли какое-то действие на протяжении какого-то времени, и наш мозг, мозг это запомнил. И он самостоятельно уже в какие-то моменты, да, при определенных условиях включает эту программу, и мы про нее, и мы стараемся, да, этому уже, так сказать, придерживаться, то есть это даже у нас уходит уже на автоматизм, то есть мы сейчас не думаем, да, как правильно чистить зубы, как там завязывать шнурки, как там еще что-то делать, да, то есть мы про это уже не думаем. Ребят, не сказала, да, если есть какие-то вопросы, можете сразу звучать здесь в прямом эфире, да, и кто есть, ну, в смысле, у кого есть такое желание, можете писать в комментариях, я специально в Телеграме, да, пишу сообщение, где вы можете туда писать, прям, чтобы не теряться, куда писать, если что. Окей, то есть вот эта привычка, входит наш мозг, да, на... входит и, и вот эта вот наша программа, которая там выработалась, это называется динамический стереотип. То есть это готовая, готовая программа действий, которую наш мозг включает при определенных ситуациях. Не знаю, там, когда идет дождь, предположим, я там беру зонтик, когда там, я себя плохо чувствую, я делаю то-то. То есть, да, как-то наша привычка. Окей, и когда мы говорим с вами про формирование любой нашей привычки, любой, нам нужен целый план. Я тут смотрю свои конспекты, которые я написала, чтобы ничего, чтобы все помнить, про что вам рассказать. Когда мы формируем любую привычку, Первое, что нам нужно понять, это цель. И здесь отсылка к прошлому эфиру. Теперь, наверное, станет чуть-чуть понятнее, почему я сначала все-таки решила про цели и не про привычки, хотя первый вопрос был про привычку. Да? Мы формируем цель. Что нам то есть, для чего мы формируем эту привычку? Почему? Потому что наш, мо, нашему мозгу вообще невыгодно что-то, какие-то применять действия, что-то делать, зачем тратить лишнюю энергию. Ну, как бы, вот мы там едим, пьем, там что-то еще делаем, больше нам ничего не надо да, то есть, и любые изменения, это в целом стресс, и чтобы вот эти изменения, так сказать, мозгу показать, сказать, смотри, нам это действительно нужно, нам нужно увидеть цель, для чего я это делаю. Цель должна быть важной, вам, реальной, достижимой, то есть, я сейчас поставлю, ну, через месяц, не знаю, там, через месяц иметь там великолепный, прекрасный там пресс, и прям полностью у меня здоровье, чтобы все мышцы потянулись, или я там, не знаю, могла там Такие-то там большие-большие килограммы поднимать, да. Для меня, может быть, это будет какое-то недостижимое. Но для кого-то, может, наоборот, это будет достижимое. Кто-то там уже там много-много-много лет спортом занимается и сейчас там без проблем 20-30 килограмм поднимает, грубо говоря, да. Либо там, я не знаю, через месяц выучить язык до уровня там С1, то есть там сдать экзамен на С1 – это предпоследний, самый высокий уровень, да. Ну, то есть я понимаю, что это но через месяц это нереально. Нереальные. То есть и мой мозг скажет: зачем нам вообще вырабатывать вот эту цель? Зачем нам к ней идти? Это все равно нереально, мы все равно не найдем. Не найдем. До свидания. Поэтому выбираем цель. Зачем нам нужно это менять? Цель должна быть важной, реальной, достижимой. И здесь очень важно, сейчас секундочку. Здесь очень важно, чтобы ваша привычка, когда вы сейчас будете формировать, она не рассматривалась. И в целом эта цель вот есть цель, и есть я и есть привычка, и есть я чтобы она стала частью вашей жизни. То есть как бы не есть, вот есть отдельный спорт, а есть и я. Да, она как-то вливается в вашу жизнь, то есть она не отдельно от вас. То есть это часть вас, это вы и есть, вы и есть ваша привычка, грубо говоря. Сейчас дальше это будет чуть-чуть понятнее, я думаю, сейчас дальше чуть побольше раскрою. Так. Также важно еще про цель, чтобы она была не размытой неразмытый. То есть если из разряда я хочу выучить язык. Что такое выучить язык? Я хочу говорить на испанском. Что значит говорить на испанском? Я хочу делать то-то. Что вот это значит? То есть ваша цель, она должна быть не, разби... не размытой, Она должна быть четкой, понятной вашему мозгу. Кому-то еще можно, может понадобиться даты, сроки. Ну, например, я хочу в течение этого месяца, например, там прийти к такой-то цели. Окей. То есть вы сформировали цель. Я хочу прийти вот к этому. Супер, классно. Второе. Мы смотрим, как Какую привычку нам, ну, нам хотелось бы сформировать, чтобы прийти к этой цели? Не знаю, там, я хочу, хорошо, там, такое-то, ну, допустим, давайте, давайте про язык, да, ориентироваться. Ну, то есть, окей, я там хочу говорить на испанском на такую-то тему, предположим, да, вот я вот это хочу. Окей, какая для этого нам нужна привычка? Кому-то там нужно будет, там, не знаю, какие-то, допустим, заниматься, ну, там вот спрашивали, да, там, про, грубо говоря, про определенное количество, ну, там, не знаю, 10 минут в день. Хорошо, я хочу выработать привычку заниматься испанским 10 минут в день, чтобы прийти вот к какой то цели. Окей, классно, но нам нужен более четкий план. Когда я это буду делать? Утром, днем, вечером? Что я понимаю под занятием заниматься испанским, потому что заниматься испанским можно там просмотреть только там урок, сделать там только вот это, там, не знаю, там, задание, да, от вашего преподавателя, курса, там, либо Куба, да, в нашем случае, то есть, окей. Что вы включаете, вот эти 10 минут, Это дополнительные 10 минут или не все-таки включи вот да? Ну, как, как план, да. Примерно. То есть да, должен быть четкий план. Что это за привычка, когда вы будете делать максимально детально и расписать, чтобы вам самим, самому нужно будет, чтобы самому вам было понятно, что вы будете делать. Если вы не знаете, ну, то есть я хочу учить испанский с разных сторон, и, там, и аудирование, ну, то есть и слушание, и чтение, и все окей, выпишите себе план. Ну, то есть вот я 10 минут в испанском день занимаюсь, я могу делать вот это. Окей, напишите себе план, да, что вы можете сделать. Четкий-четкий план. Когда вы выработали шоке, например, вот у меня там цель. Такая-то привычка. Я хочу, допустим, каждый день в 5 часов заниматься испанским. да, И вот у меня есть список, что я могу делать. там, Послушать песню, сделать упражнения, просмотреть видео. Ну, то есть вот так далее. да. Окей, четкий план. Хорошо, каждый день в 5 часов я это буду делать. Либо каждый, допустим, понедельник, среда, пятница, воскресенье. Либо там вторник, четверг, суббота и так далее. Да? Второе, что очень важно сделать что часто упускают, это мешает и что-то в вашей жизни сейчас внедрить в вашу привычку. Если вы работаете, там, я не знаю, 12 часов в день, когда вы возвращаетесь домой, единственное, что вы хотите, это спать и больше ничего не делать, и у вас сейчас нет жесткой необходимости, там, я не знаю, заниматься там спортом, заниматься языком и так далее, да, то есть у вас нет цели, то есть такой шанс, что вам просто ну, сейчас вы не можете внедрить эту привычку. И тут, конечно, да, можно вставить жесткие рамки себя из разряда. Но вот если у тебя есть потребность, если бы ты реально где-то хотел, то делай. Но мы не всегда можем это делать. Иногда у нашей, не знаю, когда человек работает без отдыха, без ничего, да, там, допустим, там, я не знаю, 6 дней в неделю, единственное, в воскресенье он просто хочет спать, но у него сейчас включен какой-то другой режим, да, может, это выживание, но может, ему сейчас так нужно это делать. Про какие мы там, я не знаю, три раза каких-то там занятий, можно найти время. Но если у вас есть внутренний, на это ресурс. Если, конечно, вы анализируете свою жизнь, видите, ну, знаете, я вот там, не знаю, утром сижу в телефоне, там, полчаса, потом в обед я еще часик посижу, и в выходной, там, допустим, еще там три часа просижу просто в поисках в интернете полистаю на YouTube, грубо говоря, что-нибудь. И если вы увидите, что в принципе, ну да, давай вот так прикинем, что это, ну, не очень полезное действие, да, ну, как бы я там ничего не делаю, либо как минимум, если вы думаете, ну, я не знаю, как бы это полезное действие не полезное, окей, думаем. Если, допустим, что вы получите, если вы там, допустим, сейчас просидите в телефоне. Окей, анализируем, что я получу в этот момент, да. Окей, а что я получу, если, допустим, я, не знаю, буду заниматься языком, вот в этот момент, там, допустим, 20 минут в день, что я получу? Но как минимум к моей цели, к, к, связанной с языком, она точно меня м, это направит. Но как минимум, если вы там, не знаю, хотите видео на YouTube встретить, ну, можно смотреть их и на иностранном. Это тоже будет ваша привычка, да, но это мы сейчас чуть попозже про это поговорим. Поэтому первая – это цель. Вторая – четкий план, что вы будете делать в 5 часов. Лучше, конечно, здесь установить четкий, хотя бы примерный временной промежуток, когда вы это будете делать. Потому что если такой с вы скажете, ну, я каждый день просто делаю по 10 минут, есть такой шанс, просто вы что не найдете на следующий день, любые 10 минут, потому что скажете, ну, потом, потом, потом, потом, потом, потом, потом, и потом, потом уже пойдете спать, и все, до свидания. Да, поэтому я рекомендую выбрать время. На что ориентироваться, кстати, часто спрашивают. Но либо вы смотрите на свой рабочий график, когда вы действительно можете это делать, либо вы смотрите, когда у вас лучшая активность. У кого-то биологические часы работают лучше с утра, да, там, грубо говоря, я с утра такой активный, я лучше с утра это сделаю, и все либо наоборот, вы знаете, мне вечером, я уже когда поработал, пришел домой, я понимаю, что это мое время, и мне так проще, да. Поэтому, когда вы здесь вот начинаете сравнивать из разряда, что я получу, если я просто просижу в телефоне час, да, вот это еще такая обманка еще, да, когда, например, не знаю, мы там смотрим, не знаю, там. нам кажется, что ну вот мы там посмотрели stories, мы вроде выучили испанский. Или вот я проговорил вот эти слова, я вроде все выполнил. Ну, это такая небольшая обманка, потому что это, в принципе, какой ваш навык развивает. Ну, никакой. Если вы получили информацию, информация осталась в вашей голове, но ну, вы никак-то ее не приняли, не переделали в навык, это просто информация. Все. Которая просто есть в вашей голове. Это такая обманка. Да, Ну, я же как бы учу испанский, ну, вот там вот просто смотрю, ну... Но... В зависимости от того, что вы смотрите, конечно, и какой-то контент и так далее, если вы как-то это выводите в вашу реальную жизнь, потому что информация, которую вы не применяете в вашей жизни, это просто информация, которая есть у вас. Вот. Поэтому, когда вы выбираете между, там, я не знаю, посмотреть, там, допустим, знаю, там, ленту в Инстаграме час, либо заниматься там, языком, ну, там час-полчаса, грубо говоря, да, здесь у вас включается выбор. То есть вы здесь чувствуете, окей, нет, я лучше, вот мне вот так вот ленту просто так и стать, мне нравится. Я выбираю формировать вот такую привычку, чтобы привести меня к какой то цели. Окей, здесь, здесь вот это вот очень важна ваша цель, потому что именно выбор, да, он будет ориентироваться на, именно на вашу цель здесь. И когда вы уже приняли такое решение, да, здесь ваше решение должно быть твердым. И, то есть твердым, что это значит? Не значит, что, ну, сегодня я, в принципе, могу это не делать, Давайте я это сделаю завтра. Либо, ой, ну я сегодня тоже, в общем, что-то я сегодня устала и так далее. Окей, если вы устали, и ваша привычка, не знаю, час учить испанский в день, предположим, да, там, либо там три раза в неделю, грубо говоря, уменьшите время. Значит, сейчас, может быть, сейчас вам много, уменьшите время. Не обязательно, там, если вы собрались мешать бежать, там, марафон километровый, там, не надо сразу километр бежать, делитесь там себе, да, там, ну, 10 километров, да, предположим, не надо сразу 10 бежать, делите, значит, есть шанс, нас есть что-то такое, вашей привычка, что у вас сейчас не подходит. Не значит, что если вы сейчас план, написали план, планы, вот у меня такая должна быть привычка, вот такая, что план нельзя менять, план можно менять, но только если вы это делаете осознанно, из разряда «мне кажется, я сейчас не справляюсь». Можно менять план, потому что вы же не знаете, что будет дальше. Да, наш... иногда такая бывает, вот я точно распишу этот план, и я точно буду к ним двигаться, потом хоп, обстоятельства случаются, и мы как бы себя чувствуем еще виноватыми, да, но мы же никогда не знаем, что будет через минуту, что будет через пять минут, что... а что говорить про неделю. Мы никогда не знаем, что будет через минуту, через два. Это наша реальность, потому что вроде вот я написал план, значит, я точно буду действовать вот так вот, потому что я точно уверен. нет. Может, сейчас у меня эфир вообще закроется через минуту, и все. Ну, как бы я тоже не знаю. Да, поэтому, грубо говоря, меняем план. План менять можно. Но только надо понимать, почему вы это меняете. Если вы меняете... Ой, ну, короче, мне как-то либо страхово, либо что, я, короче, меняю план. Можно, конечно, такой вариант, можно разобраться, почему, да, вам страшно. А если действительно вы сейчас не понимаете, ну, то есть не можете вы сейчас так делать, да, то можно менять, менять можно. Окей, okay. и когда вот это решение и так далее, да, нам нужно что еще думать сейчас. я здесь тут что меня не мешало, потому что я, если что, уже вопросы вижу с телефона. Окей, okay. когда вот вы приняли решение, важно прописать такой момент. На формирование привычки не уходит 21 день. Да, ну это вот такой миф, который на формирование привычки уходит 21 день. Мы сегодня сейчас тоже про это поговорим. Чуть-чуть я затрону эту тему, но не на каждую привычку и не, два, не всегда 21 день. Да, тут важно подумать, поэтому, когда мы формируем привычки, да, у нас могут быть там спады, например, подъемы, все хорошо, и спады, наоборот, все, ничего не получается. Важно подумать, что я буду делать, когда я нахожусь вот в этой точке. Нам нужно прописать план, что я буду делать, если в какой-то момент я не смогу. Тут, может быть, какие-то, не знаю, слова мотивации, либо там. К Кому я смогу обратиться, если что, что меня поддержали, либо что я... Ну, то есть мне надо прописать план, что я буду делать, если вот у меня привычка сейчас... Ну, как бы я сейчас сегодня не буду учить. Не знаю, предположим, да, вот мне будет настолько... Там, я не знаю, не хочется вот это вот у меня еще будет такое отторжение к ней, да. Это нормально, потому что чему-то учиться новому – это стресс для нашего мозга, потому что мы пихаем себя туда, куда мы не привыкли. Это сложно. Учиться сложно, учиться энергозатратно, вырабатывать новую привычку любую. От чистки зубов до, не знаю, там, занятий спортом, занятий языком, там, языком и так далее. Это все стресс, все. Вспоминаем дети, которые не любят чистить зубы, да, которые думают, боже мой, зачем вот это вот все, то же самое, Ну, просто у нас уже как бы мы понимаем, для чего мы чистим зубы, грубо говоря, и все. Грубо говоря, что вы будете делать, когда у вас наступит такой момент, когда вы не сможете, когда захотите сорваться? То есть нужно прописать себе, что я буду делать, найти решение. Тогда вам будет свободнее. Окей, если я сорвусь, у меня есть план, как действовать. Потому что, э, потому что когда у вас возможно... Может, у вас такого не будет. Но если у вас будет такой план, ой, такой момент, когда вам захочется, все, я больше не могу, там и с разрядом мне сейчас вообще это там не хочется делать, как я буду действовать? И тогда не будет страшно попасть в этот момент, если у вас есть план действий. Нам становится страшно часто, потому что мы не знаем, что действовать – это зона нашей неизвестности. Потому что мы не знаем, почему, например, если мы попадаем в некоторую же ситуацию, раз попали, 2, три, 4, ты уже такой, ладно, короче, уже не страшно, я уже там раз был, два, три, четыре, ну что-то же как-то вышел, да. Поэтому то же самое здесь, вам нужен, нужен, нужен важен план. Важен план. Окей. Следующий момент, который, возможно, сейчас не понравится, это не нужно начинать с понедельника. Если вы приняли цель... Выбрали себе там цель, выбрали привычку, которая вам нужна для цели, определились, мешает ли вам что-то, не мешает, приняли для себя решение. Нужно начинать. Если есть возможность с сегодняшнего дня, вы начинаете с сегодняшнего дня. Если у вас там, я не, не знаю, не там три часа бега, предположим, грубо говоря. Но в целом три часа бега я в целом не рекомендую, да? потому что это очень сильно. Окей. Людмила, ты что -то спросить хочешь, или ты случайно включал микрофон? Я нечаянно, простите. Не а Нечаянно. Окей. То есть начинаем сейчас, если возможно. Если вы отложите на три дня, вы потом уже забудьте, у вас уйдет эта вся мотивация. Поэтому, грубо говоря, там, начинайте, на, начинайте сейчас, если, так, если есть такой момент. Ну, или как минимум на следующий день. Да, там. Вот. Следующий важный факт – это в привычке нам очень помогают единомышленники, если они есть. Если есть такой вариант. Почему? Потому что можно друг друга поддержать, можно поделиться. Можно сказать, ой, я не могу, и кто-то вам тоже скажет, что, ну, знаешь, короче, и вот у меня был такой момент, то есть они делятся другому, то есть у вас есть на кого, если что, опереться. Если нет единомышленников, вы формируете привычку, так тоже можно. Но только тогда нужно понимать, что вы для себя тоже выступаете, да, некой такой опорой. Можно, да, но с единомышленником просто как-то в этом плане получше. По, ну, как получше, попроще в какой-то момент. Окей. Если вот вы формируете привычку так и так, и у вас что-то не получается в этот момент, особенно с языками, с языками так вообще бывает постоянно, да, потому что мы постоянно входим в зону какой-то нашей неизвестности, нам кажется, вот теперь я точно все понимаю, потом хоп, опять ничего не понимаю, а потом опять понимаю, потом опять не понимаю, ну это нормально, так как мы уже с вами обсуждали, да, что формирует рост. Вас. То есть если вы постоянно, вам кажется, что вы это понимаете, вот это понимаете, вот это понимаете, ну, при условии, что вы действительно это внедряете, да, если не просто я это понял, ну, как бы я это слышал, и я это знаю, и как бы, поэтому я больше не буду в это даваться, это маленько о другом разговор, да. Вот, поэтому, чтобы, чтобы расти, ну, когда-то постоянно попадаешь туда, в зону незнания, в носу, и там вот это, не знаю, вот это. То есть, грубо говоря, здесь нужно принять, да, бывают такие моменты, когда я формирую привычку, потом мне не захочется вот это делать, у меня будет спад. Окей, ну, в этот момент, да, у вас есть, во-первых, план, вы уже прописали на этом другом пункте, что будете делать, но в этот момент главное там, да, не впадать в какие-то там самообочевания, винить себя, и вот в это здесь очень могут помочь единомышленники, да, могут помочь. Но главное вот это вот помнить, что если вам не хочется, это тоже нормально, да, просто нужно понимать, что делать. И важно здесь помнить про искусство маленьких шагов. Если вы сразу берете привычку, не знаю, хочу учить испанский 3 часа в день каждый день, но если у вас есть такой, есть такой посы, есть такой внутренний, да, такой мотивация, прям такая у вас есть возможность 3 часа в день, ну, как бы классно, но если вы никогда не учили язык, возможно, это будет сложно, потому что оно, ну, как бы, такое напряжение, да, поэтому действуем искусство маленьких шагов. И что нужно помнить, что сейчас, если вам тяжело, в самом начале, нужно вспоминать, для чего вы это делаете, как... Как вы это делаете, чтобы у вас было на что опереться, да? Привычка, которую вы сейчас формируете, она ведет вас к вашей цели, которую вы там поставили себе в первый раз. Поэтому что еще мы, когда мы говорим про привычку? Привычка, она должна быть несложной изначально, то есть, да, вот не три часа, неде... не часа в день учить испанский, да? Там, либо что-то любое другое, либо там... Почему-то, когда говорят про язык, да, кажется, ну, все-таки, в принципе, нормально, что там три часа там Раз в день, два в час в день, что можно и каждый день по часу учить, да, ну, а потом, когда ты думаешь, ну, ты походишь в спортзал, когда ты ни разу не ходила два часа в день, каждый день, ну, тоже у тебя будет мышцы болеть, ну, то же самое здесь. мозгу да, тоже надо давать время переварить это все, да, поэтому я и рекомендую все равно какие-то делать выходные, потому что если каждый день что-то учить, а когда применять это все, если я постоянно учу. Окей, okay. находим плюсы вашей привычки, то есть что, что вам отдает что вам дает эта привычка? Потому что если вам привычка ничего не дает, и вы как бы не видите ее плюсу, то тогда, наверное, и привычка, может, не нужна, либо тогда и цель, может, не нужна, да. Важно еще ввести учет, когда я, допустим, вот это, ну, трекеры, знаете, всякие делают из разряда, там, не знаю, вот если я выбрал каждый день учить язык по 10 минут, окей, okay, вы отмечаете, когда вы там сделаете, когда не делаете, но только я здесь еще рекомендую добавлять, что вот если я не сделал, то написать, кстати, почему я это не сделал? Может, какой-то день, ну, вы там действительно, там, я не знаю, проработали 12-13 часов, либо, либо какой-то у вас еще, у меня что-то с работой связано, да, это просто самый, наверное, частотный, да, грубо говоря. Ну, то есть вы когда не сделали, напишите, почему, потому что через месяц вы когда увидите. Не у всех так бывает, но часто бывает. Ну, вот я вроде молодец, но я вот неделю ничего не делал. Плохо, все. А если вы там увидите причину, по которой вы не делали, возможно, там причина не потому, что там вам... Ну, просто, короче, я решил не делать. Может, у вас там какая-то реальная причина была, вы это увидите. Ну да, я это не делала, то есть у вас будут какие-то объективные. Так это же еще можно увидеть, может, какую-то статистику. Я это не делаю, потому что я это ставила на последний момент. Вывод для себя, когда я оставляю на последний, на конец дня, у меня не хватает сил, значит, мне нужно это делать утром, там, в обед, либо как-то еще, ну то есть надо что-то пересмотреть в графике. То есть у вас будет на что опереться. Не, а не будет просто, ну, у меня не получилось, потому что нет. До свидания. Да? И все, и теперь давайте посмотрим про, вот это, про формирование привычки 21 день и прочие вот такие штуки, которые из разряда выучить испанский за ночь». Ну, это... Это просто моя боль. Я когда это вижу, Дома, боже мой, пожалуйста. Мне тут высветилось, знаете что? Ну, у меня и даже любит грузинскую кухню. Ну, он выяснил, что он любит грузинскую кухню, когда мы с ним попали в грузинский ресторан. Ну, прям, который грузин прям держит. Классный ресторан там в Барселоне, прям, очень вкусный. Я, конечно, в Грузии не была. Ну, ну короче, если там готовят так то это просто парочки оближешь. И, Ну, и все, мы начали искать, и мне тут высветилось. Выучить там что-то. Основы грузинского языка там типа... ну Короче, какая же там штука была? Ну, короче, тоже типа из разряда грузинский за час. Я такая думаю, спасибо. Спасибо большое. Вот, я думаю, ну ладно, там испанский за ночь, там, не знаю, там английский, то, что ты не мог выучить в школе, ты выучишь за час. Думаешь, ну, как бы классно. И в этот момент я думаю, блин, потом же так расстраиваются люди, когда понимают, что так, ну, не может быть так, ну, не бывает так. Ну, там, не знаю, испанский за ночь. Тогда бы все лингвисты тоже будут, не знаю, тогда чего лингвисты выходят с двумя знаниями иностранных языков, они а там 5, 10, 20, 25. Ну ладно, это уже моя личная такая, <laughs> личная такая штука испанский за ночь. Вот, ну Но, в целом 21 день, насколько я знаю, да, ребят, вот эта вот штука из разряда привычка за один день, она выработалась. Пластический хирург один, ну, он проводил такой анализ, насколько там, если я не ошибаюсь, насколько я правильно помню, да, он корректировал он там черты лица и говорил, что его пациентам требовался, требовалось 21 день, чтобы привыкнуть к своему новому отражению. Ну, то есть привыкнуть, что, окей, вот у меня там нос другой, там что-то еще там другое, даже там грубо говоря, да, там 21 день в целом им требовалось. И оттуда он писал в книге. но, насколько я знаю, там было, что он писал 21 день, примерно и его пациентам требовался 21 день. Ну а потом... Эту историю как начали пересказывать? Вам нужно всего 21 день, чтобы привыкнуть. Но было-то не так. Он даже не писал в оригинале, что там точно тебе понадобится 21 день. Там были слова из за взгляд, что-то примерно, ну, что-то что в, этом, в этом роде. Потом я еще читала, эксперимент был такой, что люди надевали перевернутые линзы. Ну, то есть они словно мир видели наоборот. И в течение тоже там 21 день они вот так вот ходили 3 недели. И когда им сняли линзы... У них, ну, мозг настолько привык, что они в целом видели все наоборот. Я не могу представить, как это было, но это просто написано исследование, да, но мне сложно представить, потому что, как бы, мы-то видим мир так, ну, а кто сказал, что мир такой, да, грубо <смех> говоря, они надевали одинцы по-другому, и то есть и они видели наоборот. Это было прикольно, но ну, и там еще было написано, что вот им понадобился 21 день. но ну, а здесь был минус, они-то 20, ну, как бы недочет такой привод вот формировании идеи, что нам привычки нужна там 21 день для формирования, что они-то это носили 24 на 7, а мы-то не учим там язык 24 на 7. Ну, там спортом не занимаемся 24 на 7, да, там как бы у нас же есть пауза. Вот, потом еще был другой анализ, там уже какой-то психолог проводил его тоже, по-моему, Лали, назвали это песком, потому что я посмотрела, как он, думаю, о, как Лали зовут. Вот, и он в течение 20, 12 недель там своим пациентам сказал, что, ну, не пациентам, а с кем он там работал, да, добровольцами сказал, вот вы в течение там 12 недель занимаетесь там вашим любимым делом, то есть какую привычку вы хотите внедрить. И тогда он пришел к выводу, что привычки были совершенно разные. Тогда он пришел к выводу, что зависит, разумеется, от, то есть людям, вернее, понадобилось сначала кому-то 18 дней, кому-то там 290 с чем-то. Ну, грубо говоря, вот кому-то кому месяца, кому-то год, грубо говоря, почти. Ну и он сказал, что, вот, и он сказал, что, конечно, это все зависело от сложности, ну, да. И тоже мы привычку там, не знаю, выпить стакан воды утром. Ну, кстати, для меня это было сложно вести эту привычку, но я ее вела, но мне было очень сложно. Но я не ввела привычку еще, которая говорят, нужно пить теплую воду. Я такая, я не могу пить теплую воду, меня от нее тошнит по утрам. Вот я не, не так и не вела. Ну, хотя бы, спасибо, я выпиваю просто стакан воды. Да, вот я уже к этому привыкла, сейчас уже не могу, например, так сделать. Вот, поэтому я знаю, например, если нужно выйти из дома, я встаю пораньше, чтобы выпить стакан воды, прошло время, и тогда да. Вот это у меня вошло. Но вот у меня тоже несколько месяцев это входило. Ну, грубо говоря, возвращаемся к этому, скажите, я скажу, к этому эксперименту. Ну, то есть он сказал, что, разумеется, зависит от сложности, да, от сложности От каких-то личных качеств человека, ну, то есть, и поэтому кому-то потребовался месяц, кому-то до год, то есть он не сказал точно, ну, какие там, по каким критериям, то есть он не вывел, какие определенные критерии, кому было сложно, почему была такая привычка, и так далее. Но нет какого-то определенного характеристик, да. И в принципе, вот то есть, у него были определенно разные люди, и разные были привычки, которые не вводили, поэтому кому-то потребовался год, кому-то кому кому один месяц. Вот. Но по языку, например, могу сказать, тоже это всем будет по-разному. В зависимости, какую вы привычку хотите вести. Чем сложнее привычка, тем сложнее ее увести. Ну, как минимум, да, у, у плюсы постоянных занятий, что у вас есть на привычка, что вот в этот день, допустим, у меня там, допустим, ну, это, не знаю, занятие с учителем, да, вот, но если вы что-то дополнительно вводите, это, конечно, требует ваших каких-то сил, более сильных, да, внутренних внутренних скажите я скажу усилий младенцы видят мир перевернутым да кстати я про это забыла херман Мучас чашка да у меня это как-то забылось Но мне все равно сложно представить вот это. ну то есть ну то, что я то сейчас не вижу так да про это да я тоже слышала вот поэтому прикольно конечно но ну, и вот и спасибо что сказал вот и получается что нету определенных определенного критерия типа как мерить как Сколько у меня будет привычка, да? Но это нужно смотреть, вот это вот по плану, про который, про который я с вами поделилась, он, вот в принципе, подходит для всего, и про язык, и так далее. Поэтому нет определенных критерий, сколько вам понадобится времени. Это зависит от, ваш, и от вашей сложности, от вашей, от вашей привычки. Но в целом, да, насколько тоже могу сказать, в целом мы только месяц только к ней привыкаем, мы только привыкаем к этому образу жизни. Потом во второй мы месяц мы так как бы прислушиваемся. Да, к ней. Ну, как бы так, ну, присматривайте. Ну, в принципе, вроде получается. И только на третьей у нас какое-то начинается уже привыкание. А, ну, еще вот это вот сказали, что в среднем, всем пациентам, если всех посчитать, а там вычислить среднее, они сказали, что нужно 66 дней примерно. Ну, это вот и получается примерно 3 месяца, грубо говоря. Вот. Если перейдем к следующему вопросу, где был вопрос про пять минут занятий в день, Говорят, что если есть какие-то вопросы пока по этой теме, можете тоже их подумать. Вот я сейчас отвечу на этот вопрос. Или написать, или решить, что будете говорить. да. Говорят, что очень эффективно изучать язык хотя бы по чуть-чуть, но каждый день. А какой должен быть минимум, чтобы действительно приносило пользу? Например, достаточно ли просто пройтись по словарю и вспоминать выражения, или нужно поделать еще с ними упражнения, чтобы действительно был результат? А, нету здесь определенного рецепта, потому что зависит от навыка, который вы хотите развивать. Если вы хотите говорить, а вы выполняете, там, не, знаю, только, не знаю, только слушаете, но не проговариваете ничего, то вы развиваете другой навык. Поэтому все очень индивидуально и зависит от того, какой навык вы хотите развивать. Эффективно ли читать слова, пройтись по словарю и вспоминать выражения? Эффективно, если вы хотите расширять ваш словарный запас. Если вы хотите говорить, то надо в течение 5 минут, не знаю, ну, записать себя на аудио и проговорить. И потом послушать, да, например, предположим. Либо, если вы хотите развивать слушание, то эффективно будет, да, послушать какую-то испанскую, там не знаю, даже песню и сравнить, там, и сравнить там, текст перевод и текст оригинал, да, будет, будет. Это, например, релевантно, да, здесь делать эффективно. А если вы хотите, не знаю, там произношение делать, произношение формировать, ну вы там. Наоборот, единственное, что делаете, это слушаете только испанцы. Ну, хотя слушать тоже будет, но если вы не произносите вслух, то это не формирует ваше произношение, да. Поэтому зависит очень от навыка, который вы хотите развивать. Что я скажу, эффективно, эффективно ли 5 минут в день или, там, я не знаю, 3 часа в один день, зависит от вашей устойчивости. Если вы можете просидеть 3 часа в день, и потом действительно у вас, вы чувствуете в этом, что вам это помогает, то можно и 3 часа в день. Но я все равно рекомендую что-нибудь каждый день, связанное с языком, делать. Ну, как минимум, можно послушать песню, включить эту песню, не знаю, параллельно убираться там дома, либо там куда-то выйти, включили там радио, включили там, я не знаю, песню, не знаю, даже, даже урок, вот, там, в вот, курсы да, если мы говорим про наш клуб. что-нибудь еще делать. Ну, то есть можно. Как-то я, я все-таки рекомендую что-то делать, пять минут, связанное с языком, каждый день. Вот. Но... Например, если вы разбираете какую-то теорию, разбираете ее 5 минут, а потом, не знаю, разобрать одну тему, разделить ее на 3 дня по 5 минут, там я не рекомендую так делать, потому что часто потом возникают вопросы, если вы поделили полностью вот этот урок, который длился там 10 минут на 2 дня, потому что вы услышали как бы половинку, а вопросы уже у вас формируются, да, потому что не хватает какой-то, не хватает мозгу как бы данных, окей, как бы пазла это полностью нет, вот, поэтому... Что делать, какой должен быть минимум, нет минимума, чтобы приносить вам пользу, зависит очень от навыка, который вы хотите развивать. Вот. Но эффективнее, эффективный пять минут в день, чем не делать, ничего. Вот. Но здесь очень часто укажется такое, вот я когда для меня, не знаю, живу в стране, я же тоже практикую. Ну, по идее, да, но если вам уже так легко это не знаю, говорить и читать, то может, надо подумать про что-то другое. Ну, например, это мой, маленько мой случай. Да, например, ну я же там с испанским 24 на 7 живу тут с ними, испан... с, этими... с этими испанцами, и, и, и там, преподаю, и все, но я все равно что-то делаю для себя дополнительно в языке, чтобы как-то у меня профессиональный рост был. Да, хотя потом, что, хотя, иногда -то тоже такая, я тоже попадаю в такую ловушку, но я же сегодня все равно потренировала испанский. Я же сегодня поговорила, я же сегодня сделала то, но для меня, например, просто навык уже говорить, он развит. У меня, например, там я работаю над навыками над расширением словарного запаса, над ну, построением там более каких-то более, более сложных там грамматических конструкций, да, я что-то все равно пересматриваю. Вот, аудирование все равно я тоже слушаю разных носителей из разряда там, из разных провинций, либо из разных стран, да, там, Латинской Америки, предположим, я тоже их слушаю, потому что все равно до слух тренировать. Потому что если привыкнешь к испанцам, потом приходят там, латиноамериканцы, это ты такой, как бы, если не привык, да, если нет привычки слушать. Вот. Поэтому вот так вот. У меня, в принципе, про привычки все, и про пять минут, я думаю, вопрос исчерпан. Тут, если бы как бы полностью сейчас узнать, какой навык вот такой тренировать, я могла бы, например, да, там, просто знаю, что сказал вопрос, этого нет вот ну, здесь, сейчас, в прямом эфире. То есть, если ты бы сказала, какой навык есть и что можно делать, то я бы могла здесь порекомендовать что-то. Но в целом, главное, просто смотрите, если у вас вот это такой навык читать. А вы только слушаете песни, то как бы нету, нет эффективности. Ну как нет эффективности? Просто нет не будет внутреннего удовлетворения. Вы просто будете другой навык развивать. Вот, ну это, и все. как бы эффективность? То будет и учить язык. Вы будете, да? Вот, поэтому я, например, не очень люблю, когда говорят из разряда. Я хочу выучить язык. Что это значит выучить язык? Свободно выражаться хорошо, но примерно, да, на какие темы тоже надо примерно понимать. Свободно выражаться можно говорить про химию, про физику, а можно свободно выражаться, в целом, ну, как бы, знать, как себя вести, когда сказать, знаете, я там не понимаю, давайте объясните мне, объясните мне, либо что-то в этом роде. Вот, поэтому, ну, это уже к прошлому эфиру про цель. Мы чуть-чуть перешли. Ну, вот, поэтому главное просто режим когда вы формируете привычку и придерживаются этого режима. Если не получается придерживать, то давайте анализировать. Почему? Потому что всегда найдутся дела поважнее, чем учить язык. Потому что учить язык нам... Ну, не очень скажу, что нам жизненно прям, ну, в зависимости, конечно, от разных ситуаций, ну, прям жизненно-жизненно вот так необходим. Нет. Ну, как бы что на работу, да, мы все ходим, потому что мы понимаем, что как бы нам что-то платить, на, ну, там, за что-то да, платить да, и так далее. А учить язык – это как бы наше второстепенное, и поэтому гораздо там больше требуется усилий, чем там встать и прийти на работу грубо говоря. Вот. У меня, в принципе, все. Если есть какие-то вопросы, позвучите, попишите. Если нет, то будем расходиться по пятницам нашим. Если подожду. Маленечко. И буду тупать тогда, если не будет вопросов. тебу пришел к вам. Кстати, меня а... слышно? Слышно тебя, Люда? Ага. Вот я все послушала, анализировала, сравнивала со своими препятствиями в изучении испанского. В принципе, их нет, но бывают такие периоды, сильная загруженности. Прям сильная, когда вообще нет сил и вообще не соображает. То есть я включаю, я ничегошеньки не понимаю, мне ничего не заходит. Остановилась на предлогах, например, в своей группе. Половина предлогов посмотрела, mm -hmm. почитала, поняла, половина все перегрузилась, мне начало тошнить, плохо, я выключила mm -hmm. и, и, допустим, с тех пор не нахожу даже 10 минут времени mm -hmm. рано утром, когда мозг соображает. Потому что думала, блин, мне же надо эти сложные предлоги как-то выучить, а потом уже дальше. В общем, это какая-то привычка со школы, что mm -hmm. нельзя идти дальше, пока не усвоил там какой-то предыдущий материал. Я вот в прошлом mm -hmm. месяце там последние тоже глаголы неправильные тоже оставила, mm -hmm. потому что мне было сложно, думаю, пойду лучше дальше потом к ним вернусь, потому что иначе mm -hmm. я остановлюсь. Ну, в общем, mm -hmm. у меня такой какой-то темперамент или что это? депричности, mm -hmm. который вот тормозит, когда не понял, и боюсь идти дальше, потому что как же у меня недоучено останется. И при, и при этом накапливается по итогу много. Ну, это я так анализирую все это время в отпуске, думаю, можно тут как-то найти бодрых 10 минут, хотя бы урок посмотреть. Угу. Ну и еще такой момент, что надо усвоить. То есть у меня в голове не просто посмотреть, ответить. Мне надо понимать, что я это как бы усвоила, попрактиковать чуть-чуть. И тоже из-за этого, ну, как бы торможу, потому что мне надо больше, там, день, два, три. Какой-то урок определенный, себя потренировать, чтобы понять. Ну, в общем, такие у меня ограничения, не знаю, как с ними побороться. Если ты что-то поняла, и можешь мне поставить я буду рада. Мне кажется, я тебя поняла. Ну, насколько, сейчас скажешь, правильно я тебя поняла, неправильно поняла, да? Я позвучу своими мыслями по поводу того, но ну, на что я обращу внимание. Смотри, в целом построение языка, оно строится на том, что одна тема связана с другой. Ну, например, та же самая тема предлогов, которые, да, вы сейчас в этом месяце прошли, одни предлоги, там через месяц, два, у вас будут еще предлоги, потом еще предлоги, потом еще предлоги, предположим, да. И система языка не строится таким образом, пока ты это не... понял, Ну, с моей точки зрения, да. Пока это ты не понял, ты не можешь двигаться к другой теме. Нет, такого не будет. Ну, для... С моей точки зрения, с моей стороны точки зрения, действует такое, я по опыту могу сказать, что когда один не понял одну какую-то тему, скорее всего, ты ее, например, поймешь, когда возьмешь э, похожую тему там через еще там месяц. Да, ну, конечно, нужно задать вопрос, что там конкретно непонятного, может, тебе какой-то там пазл не хватает. Это, конечно, нужно спросить, но это с моей стороны это не повод останавливаться, потому что все в языке связано. Если ты сейчас не поняла предлоги, окей, возможно, ты там, не знаю, потом выучишь какое-то новое слово и скажешь, блин, вот это же слово связано с тем. А вот это с тем, ты такой, да, у меня опыт был в преподавании. Одна девочка, она очень не понимала тему, почему же на тему не понимала? М -м -м -м, возвратных, по-моему, вот этих глаголов она помнит. Не... А, да, у нее, по-моему, возвратные, потом соединились с дательным, введительным падежом, там просто похожие очень частички. И она вообще не понимала. Ее прям это очень расстраивала, но ну, даже в какой-то момент она сказала, говорит, я она, говорит, не знаю, есть ли смысл дальше продолжать, потому что я все, короче, сбилась, я, ну, короче, не понимаю вообще ничего, не могу больше. Вот, и случилось такое, что я говорю, давай, ну, мы с ним там поговорили, что-то с ней разобрали, прописали ей план, как она могла бы двигаться, я не помню же, как, потому что мы когда обычно прописываем план с учениками, потом ты такой же, короче, забыл там, ну, потому что это их история, да, ты, говоря, это потом ты забыл, что им сказал, ты такой ты такую классную идею сказала, какую идею я сказала, ну-ка повтори. Вот, И она потом просто потолошила, потом мы с ней прошли какую-то одну тему с моей точки зрения. Я думаю, блин, конечно, все языки связано, но я не поняла, как у нее вот эта тема ответила и на тот вопрос. Она говорит, я теперь поняла, это же вот так, вот, вот так, вот так. Я думаю, окей, и все. И она мгновенно перестала ошибаться в на тему. Мгновенно, просто. И, Но ну, насколько сейчас по ней вижу, она тоже не ошибается по этой теме вообще. Вот, поэтому если, если ответить на вопрос, можно ли продолжать, пока ты не прошел один материал, я бы сказала, даже нужно продолжать, пока ты не прошла один материал. Но, конечно, ты задай вопрос, что ты не поняла, может быть, на твой вопрос можно легко найти ответы. Может, там тебе одного кода то пазла не хватает. А может, нужно, так сказать, поспать с этой информацией, ты окей, поспала, переварила, окей, пришла, попрактиковала, вроде окей, поприслушивалась, окей, поняла, да. Возможно, есть шанс, что сейчас у тебя не получается найти 10 минут, потому что если ты говоришь, что ты да, в какой-то момент там, устала и была очень напряжена, сейчас-то в отпуске, но ну, на то он и отпуск, чтобы отдохнуть, можно дать тебе времени, куда там ничего не убежит. Ну, как бы, если тебе нужно, можно отдохнуть, отдыхать можно. Ну, как бы, на то он и отдых. Отдыхаем потихонечку, ну, как бы, восстанавливаем. Отдых нужен всем даже от того, что вам очень сильно нравится. Отдых нужен всем. Привет, чебу поел и теперь он всем сказал что он поел поэтому отдых нужен всем даже если ты очень это любишь да поэтому там можно обожать свою работу но отпуск тоже нужен грубо говоря это раз поэтому если у тебя сейчас организм требует отдыха потому что он заработался ты ему говоришь давай учить испанский он тебе такой ага сейчас я буду учить тут испанский я тут короче набираю сил смотрю на красивые пейзажи Мексики Людмила я потому что знаю а ты ему такая, испанский учи, быстро смотреть, теорию. Он тебе такой, ага, нет. Окей, ну, тебе, ты вообще можешь пользоваться сейчас моментом, пока ты там в стране, как минимум, да, там что-то читать, проходить, смотреть, слушать. У тебя тоже же идет навык языка. Может, у тебя в какой-то момент просто сейчас случилась там перегрузка, да, и можно отдохнуть, и можно выдохнуть, и отдыхать можно. Это раз. Еще, если ты запомнила момент, когда в какой-то момент тебя же начало тошнить, грубо говоря, да, как ты говоришь вот эти по ощущениям. Mm. Когда мы доводим, знаете, вот это до да, максимальной критической точки, когда меня даже уже от этого тошнит, вернуться потом к этому гораздо сложнее. Возможно, был какой-то момент, предполагаю, Людмила, не знаю, да, что с тобой происходило в этот момент. Ты когда смотрела урок, ты уже начинала чувствовать усталость, но ты продолжила, так сказать, ну, так сказать, переступила через себя, не в плюс себе, но у тебя организм выдал такую... такую Такое ощущение, и сейчас тебе сложно к этому вернуться, потому что ты помнишь, блин, ну, мне же там было так плохо, зачем мы будем возвращаться куда плохо? Ну, то есть здесь у меня единственный такой совет, как бы, если ты видишь, когда в какой-то момент, что ты очень устала, можно отложить и не доводить до критической точки, когда меня уже тошнит. Вот. Ну, то есть ты же была на прошлом эфире, когда я рассказала, что у меня в университете, по-моему, да, у меня тоже был момент, когда начало тошнить английского, я, раз... я ненавидела этот язык, он меня достал в тот момент. Потому что у меня все было на английском. Мой мир заполнен английским. Все. Я больше ничего не хочу. Ну вот и тогда ну, у меня не было... Ну, у меня был выбор. И у меня был выбор, конечно, уйти из университета и не получить диплом переводчика. И все. Ну а был продолжить. Ну я выбрала продолжить, как видно. Да, но ну, тоже тогда. Ну это тоже в такой момент. У меня не особо был выбор. У тебя же он есть. Ты же можешь в этот момент сказать. Ну все. Окей. Я могу сейчас отложить. И все. Не знаю, взяла ты что-то для себя? А, ну и про темперамент. Мне кажется, Людмила, я не знаю, конечно, может, это твой темперамент. Но мне кажется, то, что с тобой происходит, это логично. Я как бы собрала по фактам, да, твои, ну, как бы, по твоему, что ты сказала. Вот. Ну, мне кажется, так бывает. И в этот момент, да, конечно, можно себя пересилить, можно себя перегнуть, но тогда тебе удовольствие ли будет учить испанский? Да, ты же как бы выучишь, ну, для себя, ну, конечно, у тебя есть цель, да, ты даже если мы учим для себя, у нас тоже есть какая-то цель. Но во благо ли ты себе его учишь? Поэтому как-то прислушиваясь к себе, с любовью, сейчас не хочу, сейчас меня тошнит. Ну, давай посмотрим, окей, а что тогда смогу сделать завтра? Если тебя если да, если одно дело, когда я, короче, телевизор посмотрю, короче, не буду учить испанский, ну, в этом плане, да, когда ты делаешь, ну, либо там цель, может, такая, не, не такая у тебя принятая, либо ты просто, просто очень сильно устала. Когда мы очень устали, мы не хотим ничего учить. Ну, ты знаешь, когда ты занималась спортом, там, не знаю, пробежала 10 километров, тебе говорят, давай еще 10. Не, не Окей, okay, не знаю, Людмила ответила на твои вопросы, не ответила. Что-то ты взяла для себя, не взяла. Но мои мысли ага, значит, Спасибо, да, прям кое-что помогло. Она а еще, да, дошла до середины предлогов. Потом поняла, что это поняла, больше ничего не понимаю, но продолжила, попыталась. Ну да, от сильной усталости. Просто и так перегруз очень. Да, мне надо тут щадящий к себе и искать моменты, когда я бодраю и соображаю, нежели уже после работы, там после каких-то вещей, тут надо перестроиться в обучении. Угу. Может быть, раньше вставать, чтобы именно испанским позаниматься на свежую голову. Спасибо большое, я подумаю над этим. Подумай, потом можешь позвучать, написать. Будем вместе, можем с тобой вместе поискать варианты. Но знаешь, когда просто мы подходим к этому из разряда «мне надо», а не «я хочу», вот «мне надо», мне кажется, звучит как-то сложнее. «Мне надо заниматься спортом», «мне надо заниматься испанским», «мне надо что-то делать». А если «я хочу», это уже другое. Да? Мне кажется, когда ты понимаешь, для чего ты хочешь, зачем ты хочешь, мне кажется, здесь как-то поспокойней. Будет, когда ты будешь да, да, да, да, да. У меня нет вообще. Мне надо в этом плане. Но просто да, физическая усталость, она сказывается, и об этом надо думать. Да-да. Mm -hmm. Ну, я еще, да, по-личному, грубо говоря, на то, что мы с тобой общаемся, да, ну, как за пределами этого телеграм-канала, грубо говоря, да, там в группе. Ну, то есть понятно же, что у тебя сейчас еще идет перестройка из разряда по часовому, по часовому поясу, да. Ну, это говорила, что, отмечала, что это не так у тебя, да, там просто, грубо говоря, это тоже же влияет. Наше там эмоциональное и физическое состояние также влияет на нашу способность получать информацию, переваривать, потому что это тоже тоже же перегруз, знаете, вот это ощущение, когда голова тяжелая. То есть мы сейчас не можем переварить эту, эту всю информацию. Сложно. И когда, конечно, ты устал, и ты думаешь от того, что тебе хочется выспаться, а ты говоришь, ну-ка, предлоги, быстрее. Быстро давай выучить предлоги нам, они сейчас... Тебе же они сейчас жизненно необходимы, ты же не едешь там, я не знаю. Кто-то же не ведет там машину с закрытыми глазами, ты ему и ты видишь, что вы летите в обрыв, а вам нужно повернуть налево, тогда да, конечно, здравствуйте, и тебе сейчас резко нужны предлоги. Когда ты лежишь в кровати и понимаешь, что единственное, что ты хочешь спать, это такая как бы предлоги учить. Зачем тебе сейчас предлоги учить? Предлоги тебе сейчас не надо учить. Как бы зачем тебе? Ну и в целом про слова я уже всегда говорю. Когда вы берете какие-то себе слова, не изубрите их. Распечатайте их, принесите встречу, постоянно тренируйте. Вот здесь вы тут, там прочитали. Там вы тут, там прочитали. Там вы тут, там прочитали. У меня были ученики в практике, которые вообще не изубрили ничего. Совершенно. Они даже не изубрили окончание глаголов. Они приходили, выстраивали своими шпаргалками. Вот так вот у компьютера вот эти все. Ну и, и вот мы с ними читали. Они такие, допустим, там спрягают глагол. В настоящее время. И я говорю постоянно, то есть люди доходили до высокого уровня таким способом. В на настоящее время здесь прошедшее, там другое прошедшее, там это там. Не изубрили вообще ничего, ни одного слова. Просто они сразу же сказали: "Я зубрить, короче, не буду". Я говорю: "Хорошо, давай искать другой способ". Нашли с прогалками. Человек потом приехал в Испанию, спокойно разговаривал, понимал носителей, мог совершенно классно общаться. Все. Ну то есть не обязательно зубрить, чтобы говорить. Обязательно применять. Зубрить не обязательно. Вот. В моем случае, да, мне приходилось как то зубрить, ну, когда ты идешь конкретно на перевод, там, ну, как бы нужно, ну, нужно просто много терминов себе в голову запихать, но ну, потом ты выходишь с перевода, я прям понимаю тот момент, а ты вышел от тебя я такой, а про что ты рассказал? А, я не помню, про что рассказала, короче, коротковременная память работала, ты такой, я же не помню, про что я переводил там. И вот поэтому, как бы, да, ты там что, то примерно помнишь строение, то, то, то помнишь тему про которые ты переводил, ну, примерно какие-то там, конечно, термины, но объяснить это еще раз, не факт, что ты сможешь, если ты в этом не специалист. Ну, вот, потому что ты уже не помнишь, потому что я там, ну, у меня очень часто именно технический перевод, я не знаю, почему у меня так сложились обстоятельства, что, меня посто... что я начала с технического перевода, и сейчас, в основном, у меня технический перевод, но иногда там что-то по документам, но в целом меня постоянно, ну, либо просто очень развита эта сфера, и это меня постоянно там строение дома тракторов, что там еще было, поезда, что-то еще, короче. Ну, короче, очень много всяких технических именно моментов. Я же не могу сказать, что я сейчас, ой, я знаю, сейчас, короче, какой нам дом построить. Просто я, короче, ничего не помню, как строить дом. Как там это что нужно? Ты, конечно, это помнишь, какие-то там такие слова, такие еще можно иногда выпендриться, когда там с Эду разговариваешь, и я говорю, ну, вот это вот там часть поезда, бла-бла-бла. Но это он такой, ты откуда это знаешь? я Переводы. Что ты думаешь? Я говорю, я не знаю, я слово помню, примерно понимаю, что оно значит. Я говорю, ну, поезд собрать не смогу. Вот. Но это уже лично пошли. <-сослезает> Говорится, мы светились с тему привычек маленько. Поэтому можно не зубрить, можно просто приходить, и я разрешаю. Можно, можно даже, можно посмотреть даже просто эту шпаргалку, которую мы готовим, и учиться применять. То есть ваша задача – учиться применять а не просто читать информацию. Просто читаешь информацию, ну, как бы она смысла не принесет, когда вы применяете ее. Тогда она становится вашим уже навыком, когда вы применяете. А меня все. Монолог налог закончен. Если нет больше вопросов, я думаю, нет, наверное, да, больше вопросов, то тогда можем расходиться в нашу пятницу. Спасибо большое. Будьте рад, я ты. У тебя, грацие рада была тебя увидеть. Слышу, <laughs> увидеть и <услышу>, услышать. <laughs> увидеть и услышать. Увидеть глазами я, твой ник. <laughs> я, я могу много сказать про мотивацию, про профессию. Вот, но ну, если кратко, говорить, что угу. как бы две, две основные вещи ⁇ это удовольствие и цель. Ну и хорошо, если они присутствуют так, в обе. Да, и там переплетены. А, вот, и без удовольствия делать. Ну а с одним целеполаганием тяжело. Вот, а, а цель все равно нужна. То есть рано или поздно там какая-то хоть отдаленная. Там, потому что цель языка это все равно общение. Как, как бы, ну если не, не как бы нету, нету истории там стать переводчиком и так далее языка у, у простых смертных это общение вот общение естественно с, с носителями поэтому конечно как бы какая-то такая цель должна быть ну, где-то там где-то путешествовать где-то пожить там пожить вся вот у меня просто друг который выучил испанский на корабле Аряк, и он учил его по книжке. Вот, только для того, чтобы общаться. Он облазил всю, всю Южную Америку. У него цель конкретная была просто общаться, потому что, ну, что он живет в Все, спасибо. спасибо Хармон, что поделился, да, отметил важную еще мысль, да, про удовольствие. Да, очень согласна с тобой. Да. Я, знаешь, даже скажу, наверное, в плане переводчиков тоже должна быть удовольствие, потому что у нас тоже были да, люди, которые просто вышли из университета, и все, они потом больше не смогли даже смотреть на... в сторону переводчиков, они просто даже не стали. Ну, то есть, если, мне кажется, тоже ты от этого кайф какой-то не получаешь, да, тогда я, например, выбрала, что я не хочу быть письменным переводчиком, хотя это гораздо проще, чем быть устным, но я говорю, я не могу работать с бумагами вообще. Ну, то есть, я могу, но не хочу, но если есть что-то другое. Поэтому очень с тобой согласна, и по, поводу, по поводу, да, что цель, она важна, да, но я, мне не очень откликаются цели из разряда, знаешь, как бы просто, когда цель, когда это просто без удовольствия, да, с тобой тоже согласна, ты из разряда на целое полагание, недалеко тоже уедешь, в какой-то момент ты такой думаешь, а куда я приехал? ну, это моя такая мысль. Ой, а можно я вставлю свои пять копеек? У меня пример есть, две одноклассницы были, я с ними дружила, и обе ходили в музыкальную школу на фортепиано учились, Одна вот прям дружила, я с ней дружила, она была и в школе отличница, и там отличница, у нее все пятерочки, а вторая и в школе такая 3-4, и в музыкалке 3-4, но когда придешь к ним в гости, и после, когда уже школу закончили, музыкалку закончили, вот эту первую отличницу, ее не уговоришь, и нет, она, ой, Оля, сыграй там что-то. Она играла и обалдела, только когда она училась. Там ей надо учить урок, она проиграла, и все. Она, не-не-не, все, я ничего не могу, не хочу, не буду. И вообще, фортепиано стоит только тут для мебели, <смех> надо продать. А вторая вот эта 3-4, так, ну, вообще, ну, ну так играла -то. Такой балдеж, придешь, она там с удовольствием, она, я вам сейчас это сыграю, это сыграю. И до сих пор уже сколько нам под 50, а она играет, и, и вот, пожалуйста, то есть человек практик, да, пусть у него там 3-4 было кое-как из-под палки, но она от этого кайф получает, и это очень важно. Или отличник, который все там прям сдавал на пятерочки, теперь вообще этим никогда не пользуется. Пердон, если заняла лишнее время. Татья, очень спасибо. Ну а таки, меня с радость. Я, наоборот, люблю, когда вы звучите. Я так думаю, как бы вы же не тут, знаете, это такой лектор, короче, пришел, сейчас я вам расскажу, как вам надо жить. <laughs> Нет, я так не люблю. Я, наоборот, люблю диалоги, поэтому люблю. Потому что я все равно считаю, на один вопрос можно посмотреть вообще с разных сторон. Я все равно смотрю со своей стороны, да, там. Ну, там Херман, да, тут э, прокомментировал. Это тоже очень здорово. Люда, да, что поделилась. Поэтому я, наоборот, люблю, когда звучите своими историями. Потому что нет одной правды. Есть много правд. И каждый делится своим опытом, своим видением. Я, наоборот, люблю. Поэтому я люблю такое двойное общение. А не в одно такое пришла. Сейчас вам как лектор, кто-то, сейчас все зачитаю, как все надо. Нет, я так не люблю. Поэтому, наоборот, я очень рада, что звучите. Спасибо вам. За то, что пришли, за то, что поделились. Хорошая вам пятница. Чао-чао. Чао-чао. Чао-чао. Адьёс.